Сегодня мы посмотрим на такую интересную игру. Это у нас выживалочка The Forest. Выживалочка вышла в 2018 году, но тем не менее привлекла свое, мое внимание. Игры данного жанра я обожаю, поэтому решил в нее сегодня поиграть, друзья, и показать вам, ну как так говорится, новый контент. Некоторые были изменения добавлены. Вышло новое дополнение. но ну, не дополнение, а обновление недавно на а, Forest. Какие-то элементы были изменены. Добавлены были новые боссы. Добавлены были какие-то новые, так сказать, элементы контента данной игры, с которыми я постараюсь вас, ребят, и познакомить. Ну что ж, сразу скажу, что выживать буду я на самом хардовом режиме, на самом сложном. В прошлый раз я... Я уже один раз проходил на хард режиме. В принципе, у меня достаточно неплохо это получилось. Ну что ж, давайте начнем одиночную игру по настройкам. Так, давайте глянем. С прошлой, с как бы, ну, с прошлой версии, ну, вот эту уже новую, обновленную версию, Апнули немножко тем, что а, оптимизировали графическую составляющую. И теперь даже на моем компьютере она идет на самых высоких настройках практически, как вот вы видите да, по графике, и без определенных лагов. А, то есть игрушечка хорошо оптимизирована. И сами посмотрите сейчас, какая здесь графика. Так, ну что ж, в дальнейшем у нас все останется стандартно. Так, режим приседа. Так, я сейчас быстренько гляну. Что у нас тут по управлению? Инвентарь, так, движение вверх-вниз, это понятно. Прыжок на спейс, бежать. Это все у нас понятно. Бросить отдохнуть, сохранить. Это, кстати, у нас делается только в определенных областях. То есть нам нужно будет взаимодействовать кое-какими. с какими предметами, точнее не с предметами, а с нашим, Ну, я вам покажу потом в процессе. С нашим жилищем нужно будет взаимодействовать для того, чтобы можно было сохраниться. То есть, естественно, эта буковка, так же, как и буковка «Отдохнуть», опция «Отдохнуть» будет высвечиваться только возле нашего основного жилища, ну или вообще какого-либо. Так, зажигалочка — это у нас свет. Создать на буковку «С» прочее Это у нас П, это я что-то не помню Карта М, это понятно, рация на буковку Q Так, и дальше смотрим Ячейка для предмета, 1, 2, 3, 4 4 у нас ячейки, значит, а потом тоже посмотрим, как они используются Повернуть, строить И многопользовательский режим списка Так, ну это нам пока не понадобится Так, у нас будет одиночная игра без кооператива Так, ну что ж, дальше смотрим Деревья восстанавливаются, это у нас отключено, потому что у нас будет максимальная реалистичность, что мы где-то, допустим, срубим, уже больше не вырастет, разрешить 4, ладно. Так, разрушение зданий, это у нас так и останется, так, и это все для сетевой игры больше, я так понимаю, особенно вот это урон игрока, PvP, то есть это, я так понимаю, для того, чтобы мы могли или не могли дамажить, наносить урон нашим союзникам. Так, ну что ж, звуковые эффекты так и оставим, дальше что у нас, дальше, Дальше, в принципе, ребятки, поковыряйтесь сами в настройках, что и как выставить То есть, смотрите, графика у меня стоит на самом высоком уровне, и я уже запускал, нормально идет, то есть без каких-либо серьезных подтормажи... подтормаживаний Так, ну что ж, давайте уже начнем Одиночный режим, новая игра и вот я вам продемонстрирую, что у нас выживание будет на уровне выживания. То есть самый сложный уровень, то есть есть нормальный уровень, есть у нас сложный уровень, есть выживание. Это самый сложный уровень в данной игре. Ну что ж, давайте The Forest, друзья, попробуем сыграем. Чтобы спрятаться от врагов, обмажьтесь грязью. Да, надо вспоминать, кстати, давненько я в него не играл, где-то уже полгода, наверное. Ну, думаю, сейчас постараться надо вспомнить все навыки, которые здесь необходимо применять. Механику, точнее, да, чтобы нам здесь нормально можно было повыживать. Так, ну что ж, вот так вот мы летим в самолетики. Летим, хрен его знает куда. С нами наш сын. Сынишка Тимми, я насколько помню его зовут, думаю, это точно не поменяли. Так, ну что ж, давайте посмотрим, нам тут нужно нажать на дневничок, вот на этот, а именно на книжечку выживания, чтобы началась развязка событий. Итак, сурвайвал, закрыли дневничок и начинается. Бабах! Что-то где-то бомбануло. Нас подстрелили, я, насколько помню. Да-да-да. Паника на корабле. Короче, да, я, я думаю, что обычно после такого не выживает. Но здесь каким-то образом... Как колбасит-то нас, а, Каким-то здесь образом, в общем, ребятки, нам удается выживать каждый раз, как бы мы не начинали игру. Постоянно наш герой выживает... Так, вот наш самый главный злодей практически Который забирает нашего сынишку Стой, сука, стой, говорю тебе Стоять, да куда ты пошел? Стоять, я тебе говорю Хоть что-нибудь скажи, зачем ты это делаешь? Зачем, гад? Но он нас слушать не стал Унес нашего сына куда-то в неизведанные дали Ну что ж, а мы начинаем Какие-то здесь рисуночки вот наши остатки от нашего самолета. Кстати, внутри достаточно все неплохо так осталось, сохранилось. В общем, он только разорвался на части, наш самолет, и все. В остальном-то все нормально. Так, ну что ж, вот мы и начинаем. Значит, мало сил, надо что-то съесть или отдохнуть. Хочется есть, надеть что-нибудь съедобное. И в список дел добавлен новый пункт. Так, на буковку «П» там что-то нам можно было сделать. Так, я вижу у меня мои показатели на минимуме. Так, так, давайте, это у нас свет на буковку L, так, давайте, сейчас прям по пунктикам пойдем, так, тут у нас книжка по выживанию, это наш рюкзачок, где мы, собственно, и можем назначать быстрые клавиши, то есть я вот, например, на днерочку, наверное, да, я так понимаю, так, вот мы комбинируем, да, так, стоять, стоять, я не то хотел, так, ну ладно, в общем, понятно, как комбинировать, Выбрать, ну, как это скомбинировать зажигалку в быстрый слот нельзя, она у нас по умолчанию всегда на L, на букву L на клавиатуре Так, ну что ж, давайте перекусим все-таки, заедим наши, так сказать, э, наше кораблекрушение Чем-нибудь так, что это, газировочка, а, отлично Заедим наш стресс Так, это я что-то сразу же употребил Так, я предпочитаю все собирать, пока употреблять ничего не надо Так Газировочки как много здесь раскидали. Так, это что у нас? Выпивка. Все, ребятки, надо брать. Все, да, ребятки, очень хорошо оптимизировано. Я просто, просто помню в прошлый раз, когда я играл на подобных настройках, уже здесь сильно достаточно лагало. Но сейчас прям вообще красота. Балдею, прям просто до да, изнеможения. Балдеж у меня просто по... Отношению к графоне. Ну что ж, молодцы разработчики, что дали нам такую возможность поиграть на хорошем качестве. Даже на самых хренових, хреновых компах. Тетя, что с тобой произошло? Капец, ее покоцела Больше, кстати, никого нет здесь из людей, кроме как вот одной бортпроводницы, я так понимаю, да покоцанной. И все, все остальные, ну всех остальных, в общем, по сюжету всех украли. Я вот взял списочек по которому нам и нужно будет их искать. Вот, пожалуйста, смотрим. Вычеркнуто, как мы видим, выделена какая-то там фамилия. на это, понимаем, выделяет он тех, кого, кого значит, он уже нашел. А, ну да, ладненько. Так, ну что ж, смотрим. Нам сейчас желательно разбить по-быстренькому лагерь. Так, это я зря так сделал на быстрый клавиш. Сейчас пока не желательно ничего делать Потому что у нас ограниченное количество ресурсов, а на сложном уровне их еще меньше. Так, ну что ж. Так, где у нас топорик? Где у нас это что? Где у нас это все вообще? Так, глянем на топорик и объединить бы его надо. Объединить как-нибудь. Так, удалить все. И смотрим. Так, на один газировка, на два выпивка, на три топорик из самолета. Я бы лучше, наверное, топорик из самолета сделал на первую, да, нежели так, на, ну вот как его убрать, я не знаю, друзья, так, ну ладно, взять мы его взяли, ну что ж, давайте уже потихоньку выбираться, наша основная задача найти себе место для жилища, собирать желательно все, что попадется нам на глаза, палки в том числе нужны будут в дальнейшем, так, вот эта травка нам нужна будет, ну что ж, аккуратненько. Главное, пока не наводить слишком много шума. Птичка! Птичка это мясо в первую очередь. Ну и также и перья, насколько я помню, нам нужны будут. Так, давайте, вот это все надо дело прошарить как следует. Так, так, так, ткань взяли. Ну, это да, достаточно хороший ресурс. Так, палки в меня уже не лезут. И надо бы надо их уже использовать по назначению. Так, а что там у нас вдалеке? Где я вообще высадился в этот раз? Что-то я немножко не понимаю. Так, камни у меня тоже полные. Палки полные. Давайте немножечко осмотримся вокруг самолета нашего. И прикинем, где же нас высадило все-таки. Так, где же я? Где же? Не пойму. В какой части острова? Так, маленькие камушки тоже пригодятся. Так как в процессе можно будет их использовать для отвлечения. Стреляя из рогатки. Так, ну что ж. Тут у нас что есть, нет? Какие-то тоже запчасти от самолета. Мне бы побольше чего-нибудь нормального, типа лута какого-нибудь, я не знаю, где. Где вообще еще лута? Как я без лута-то? Это маловато, мне кажется. Вот этот ящик нельзя же ломать? Нет, нельзя. Так, ну что ж, давайте глянем еще. Что у нас тут есть в округе? Так, мне надо понять, где я вообще высадился. В принципе, здесь леса очень много. И было бы неплохо даже, наверное, и здесь расположить свой лагерь. Но, блин, черт возьми, где же я? Кто это? А, это Заяц. Зайчик, стой! Ну, зайца очень сложно догнать, на самом деле. Я, наверное, не справлюсь. Так, ну что ж, надо уже определяться, где я. И определяться, наверное, с выбором нашего места под ночлег. Так, ага. Это водопад. Ага, уже, уже, уже примерно представляю. Но не совсем до сих пор, друзья. Так, это водопад у нас, да, значит... Я бы поселился поближе к водичке, да, чтобы меня со всех сторон нельзя было окружить. Ну и также, чтобы там было достаточно много леса. Так. Вот я сейчас не могу понять, где я. Черт возьми, куда же меня забросило-то, а? Так. Блин, в какую сторону пойти, чтобы выйти к воде? Черт, я уже задышался. Да, друзья. Тут у нас есть усталость, тут у нас есть голод, уровень голода. То есть эти все моменты надо учитывать. Вот увидите там в правом нижнем углу экрана все это отображается. Так, аккуратнее. Тише воды, ниже травы. Сложность все-таки у нас самая хардовая и надо постараться не сдохнуть на ней. Так, уже что-то примерно представляю, но еще не совсем, друзья. Не совсем, но уже примерно более-менее представляю, где я. Местность довольно-таки мне знакома. Вот оно, озеро. Да, здесь, кстати, вводится рыбка. Я, по-моему, как-то раз на этой опушке играл. Да, и, кстати, очень неплохо. Если мы пойдем туда, там, по-моему, уже и будет... А... Да, нам лучше первый день где-нибудь переночевать, а именно найти место, где можно... ну Перекантоваться прям реально так Вот, то есть, так, так, так Отлично, ну что ж, идем Я уже понял, где я Там, скорее, там уже, скорее всего, да, будет э, тот самый берег А если мы пойдем левее, то там в кустиках мы найдем травку Из которой можно будет компоновать э, Так, он, я вижу упырей Что-то они там делают на акульем пляже на этом Что они могут делать? Они рыщут, они ищут так, вон, кстати, яхта, раз, два, трое аж, да, в такую пачку я даже четверо, охренеть, в такую пачку, естественно, я не полезу, потому что, ну, опасно это на самом деле, вот, вот здесь, кстати, где я хожу, здесь тоже, по-моему, лежит тропа их патруля, этих монстров, они здесь частенько бегают, шарятся, вот я сейчас смотрю, они что-то вот встали там, да, и бегут, похоже, в нашу сторону, аккуратнее надо быть, аккуратнее, так, ну двое-то я точно понял, помню, что в ту сторону побежали. Так, ну мне сейчас надо на яхту. А, вот тут еще где-то вроде на пляже должно быть что-то полезное. Да, вот он наш один сундучок. Давайте-ка ее вскроем. Что это у нас так? Бейсбольный мяч. Так, еще. Да что ж ты будешь делать -то? Я по привычке все нажимаю. Нельзя нажимать. Выпивку выпил. Нет, нельзя так делать. Лучше объедини, и получится коктейль молотого. Вот, но он пока тебе не нужен, так что успокойся. Так, насколько я помню, на троечку у меня, по-моему, топор, а на букву Л мы можем убрать свет. Так, ну что ж, идем дальше. Чайка. Тихо-тихо, тихо, стой. Стой, говорю. Стой. Да как-то так я не, не попала, ну вот, это же еда. Да что ж ты машешь-то? Так, это ты что, мячик, что ли? Не попал я по чайке, она от меня улетает. Стоять! Тихо, тихо. Да не улетай ты. Да блин, я в погоне за едой. Никак не могу поймать чайку. Так, здесь бутылочки лежат, камушки мелкие. Это все мы подбираем, это все нам пригодится. Слишком сильно нажимаю. Надо легонечко. Есть мощная атака, есть слабенькая атака. Так, аккуратнее. Здесь где-то бегали упыри, но я думаю, что они ушли. Что тут у нас такое? Ч ⁇ -то я нашел. Ага, фото этой яхты. А здесь, наверное, могила того человека, который, да, на этой яхте приплыл. Это что было? Это кассета была? Да, друзья, здесь можно слушать музыку. Только для того, чтобы ее слушать, нам нужно найти тот самый проигрыватель, на котором можно ее послушать. Опа, это тоже очень интересно. Это у нас ноутбук. Сломав который, мы получаем микросхему, друзья. Да, здесь ноутбук э, не для того, чтобы поиграть, здесь ноутбук для более интересного. Я думаю, ребят, кто знаком э, с, допустим, с этим форестом, он знает, для чего здесь микросхемы нужны. Но в процессе постараюсь, конечно же, показать. Так, вот в этом лесу э, я знаю, что есть какая-то целебная травка, да. Но, по-моему, я уже ее насобирал. Будь здоров. Мне сейчас нужна для комбинации другая немножко трава. Так, ну я сейчас по максимуму пособираю. Здесь, по-моему, есть оба вида травы в этом лесу. И было бы неплохо оба вида и собрать. Так. Ну, второй тип травы надо искать, кстати, гораздо сложнее. Он всегда находится в ниже в кустах. И реально, чтобы его найти, нужно постараться. Так, ну это травы, я понимаю, мы уже набрали, она у меня просто уже... Не влазит. Так, вот где второй тип травки? Это да, это большой вопрос. Надо срочно постараться найти, потому что нам это будет спасать жизнь в какие-то моменты. Так, где-то она должна быть. Хотя бы одну штучку. Хотя бы одну. Да, и я после этого, конечно же, до наступления темноты постараюсь скрыться на лодке первую ночь, а вторую ночь уже будем ä, планировать свое жилище. Черт возьми, друзья, не вижу ни хрена. В этой траве не видно той самой лечебной травки, но она здесь вроде как должна быть. Насколько мне известно. Я много здесь дешарился раньше и помню примерно где места. Так, это у нас ягоды съедобные. Ребят, синие ягоды можно есть. Это у нас полезная штука. Она нам хорошо так добавляет. Так, вот еще синие ягоды. Но мне нужна травка. Черт, не могу найти и все. Похоже, пока я ищу, меня, меня тут быстрее уже найдут. Где-то я вам отвечаю, она должна быть здесь. Тихо. Это не она, нет. Это тоже не она. Кстати, да, здесь много очень-то этих синих ягод, которые съедобные. Не пойму. Так, а это что? Это у нас, кстати, тоже травка. Нужна будет только для, по-моему, восстановления усталости. Вот, но здесь же, здесь должна где-то быть та самая травка лечебная, которую я за которую собственно, я сюда и пришел. ну дайте же мне хоть, хоть один кустик, хоть один кустик маленький маленький я много не прошу. нет, друзья, не могу найти и все. но она обычно растет в таком в таких вот. о, вот она, да да да, друзья, да, я дошел ее. это то, что нужно. и она растет отдельными кустами в отдельных местах. Ну, собственно, если я тут одну нашел, значит, вот она, вторая, есть такое дело. Да, да, да, друзья, живем. Можно сказать, уже выживание удалось. И действительно, нам... Просто она сейчас... Вот еще кустик, пожалуйста, замечательно. А вот, по-моему, еще, да? Нет, это я ошибся. Просто ее, видите, реально, как сложно найти. Она здесь прям сливается с травой. Сливается в поисках. это камушек? Камушек, это что? Маленький камушек, пригодится... Ну что, еще один кустик. Я уже чувствую, что скоро за мной придут. У меня странное предчувствие. Я предчувствую, друзья, что скоро за мной придут. Рано или поздно они нас настигнут. Когда-нибудь это случится. Не может быть так, чтобы мы все время ходили и было и спокойствие. Да, ребят, в общем, очень сильные враги, которые сейчас против нас выступают. в основном эти туземцы, да, которые здесь бегают. Так что, ну, сложно будет биться на самом деле. Но ну, ничего, мы прорвемся. Мы люди к этому привычные. Так, ну что ж, э, думаю, пока больше меня эта местность не радует. Не радует травкой. Не, больше я, по-моему, не найду. Хотя можно найти, но надо еще искать, искать, искать. Так, только мелкие камушки и все, палочки. Так, ну это нам пока не нужно. Так, так, так. Все, ребят, больше не могу найти. Она вот была вот в одном месте. Там несколько штучек я нашел. И все. Ну, так, кто-то меня видит. Где-то какой-то зверь в кустах засел. Где-то кто-то меня а, контролирует, наблюдает за мной. Из кустов. Так. Кто-то где-то шуршит рядом, а? Я прям вот это чувствую. Так, так, так. Ну ладно, пора уже выдвигаться, мне кажется, к воде, потому что у нас уже темнеть начинает. А где бы еще эти травки найти, я не знаю. Если только я почитаю в справочнике, посмотрю, где она встречается, то, наверное, я смогу определить. Так, ну все, в общем, хватит тут рыскать. Аккуратненько давайте уже выходим к воде. Пока тут не набежали снова эти, эти гады. Так, так, так. Да, давайте сходим на лодочку. Я знаю, что на этом берегу где-то вот она выплывает. Нам пригодится от нее единственная деталь. Это панцирь ее. Панцирь, друзья, самое бесценное, что можно взять у черепахи. Это же такая крутая штука. Как стоять? Стоять, говорю, стоять. Она сейчас уплывет же. Она уплывет, друзья, Нет. Нет, не могу. А, нет, я ее оглушил, да, похоже? Надо бы ее разделать. Как разделать черепаху, которая... Да нет же, нет, я ее не могу разделать. Тихо. Там, мне кажется, кто-то уже шарится наверху, нет? Показалось. Черепашка, давай плыви к берегу, вот. Она передумала, она все-таки передумала, она плывет к нам. Давай, давай, давай, родная, давай. Ну давай же, покажи свою голову. Покажи свою голову создания. Да, отлично, я тебе ее отсеку сейчас просто. Все, отлично. Это нам надо, друзья. Это у нас во благо нашего выживания. Да, то есть вот таким вот образом мы разделываем. Ненужное выкидываем. И что это у нас остается? А это голова черепахи, друзья. Это наш первый трофей. Да, мы добыли для себя новый трофей. Что можно с ним сделать? А можно просто-напросто вот так его... А вот так его можно и выкинуть. Все. Все что, все, что полезного отдает эта голова. Так, ну что ж, наша миссия не отменяется. Мы плывем а, вот на ту лодочку. Как мы видим, уже темнеет. Солнце уже садится. Как только солнце сядет, вот, смотрю, чайки так э, здесь летают соблазнительно. Мне хочется уже по попробовать одну на вкус. И не могу попасть никак. Блин, какие шустрые, а! Да что ж такое, или я просто такой косой? Так, хоть бы одну в воздухе зацепить, а! Да, блин, стоять! Стоять! Что что за чайки такие? Есть такое дело, наконец-то! И голова чайки, кстати. Тоже можно использовать трофей, блин. Я только не понимаю, зачем он ей дерется? Она же вообще никакого урона не наносит, наверное. Так, давай еще одну чайку. Оп, оп, оп. Ее, кстати, можно в воздухе подбить топором. Но я просто не могу попасть. Есть такое дело, да. Так, ну, от чайки нам нужна голова. Точнее, не голова... А еще и даже перья. Так, стоять. Ну, перышко. Так, одно перышко. Что-то я тут устроил прям на берегу побоище. Так, ну что ж, ладненько. Мы выплываем а пока. Так, и перышка есть. перышка еще одну взял. Да, все, выплываем на лодочку. Нам нужно собрать все, что есть на ней. Нам это поможет для дальнейшего выживания. Выживание будет непростым. Хардовое выживание требует очень серьезной, ребят, подготовки. Так просто я нарожен, не полезу. Ну, действительно, тут э, противник достаточно силен. Надо как следует подготовиться. А чтобы подготовиться, ну, не знаю, надо как минимум состряпать какое-то, наверное, жилище, да? Чтобы э, в этом жилище мне можно было хранить все мои добытые ресурсы. Так, ну что ж, вот она лодочка. Что тут у нас такое? Что это за журнальчик такой интересный, а? Какой-то журнальчик взяли мы. Резко что-то стемнело так, а? Чуть солнце зашло, и все, сразу же тьма тьмущая. Ни хрена не видно. Но у нас есть вот это чудесное оружие. Точнее, не оружие, а приблуда. И вот так вот она работает, это наша чудесная зажигалочка. С помощью которой нам любая тьма... Не тьма, то есть мы все... Ох ты, паны! Так, извиняюсь, короче, я пошел вовнутрь, что-то тут прям это... Обычно, когда идет дождь, а, начинается похолодание, и, похоже, я его ощущаю в полной мере. Во время похолодания у нас снижается выносливость. Я, наверное, сейчас все-таки посплю. Это что у нас? Пачка чего-то там? Это пачка чего? Молока или что это такое? Блин, я замерзаю. Там что такое? Деньги? Насколько я помню, это что такое? О, голова на ужин, как раз давайте кушайте Налетай, кушай Так, ага, а вот тот самый, ребятки, приемник наш Как говорится, помирать так с музыкой Давайте посмотрим, как можно им воспользоваться Кассетный плеер добавляет сил Надо комбинировать, так, кассета 1, Stronghold и кассета 5 Стрэнч Давайте кассету 5 попробуем поставим Объединим и вот так это у нас работает, друзья. Вот так вот музычка интересная. Но это очень полезно тогда, когда мы, например, начинаем работать, где-то что-то добывать. У нас постоянно шкала выносливости автоматически пополняется. Так, что тут на что такое? Это что за чудо-юдо такое болотное непонятное? Ну да, все мы знаем этих многоножек. Думаю, их уже... этим уже никого не удивишь. Так, столько фотографий-то здесь. Целый архив уже собрал. Так, ну что ж, смотрим дальше. За окном у нас э, шпарит дождик. А мы сейчас пойдем, наверное, поспим уже. Сейчас только я все здесь подберу как следует. Главное ничего не забыть, ребят, не пропустить. Потому что все у нас в хозяйстве сгодится, пригодится. Так, веревки я забрал. Сюда монстры точно не проникнут. Это я вам могу сказать со стопроцентной уверенностью. И что мы можем здесь сделать? Давайте сохранимся тогда. Да, то есть в первый слот мы сохраняемся. Пускай будет. Ну и, конечно же, надо уже поспать. А то мы что-то подустали. Да, и дождичек задрал. Все, хватит уже музыки. Ложимся, отдыхаем. Так, вот мы отдохнули. Я не знаю, сколько сейчас... Часов утра, но, но, но, смотрите, что произошло с нашим уровнем голода и уровнем, а, уровнем, так сказать, насыщения водой. То есть мы в этом плане немножко просадили. Так, ну что ж, давайте выплываем. Было бы хорошо, если бы я на этой яхте куда-нибудь поплыл. Так, это что там за остров такой интересный? Насколько я помню, вот этих островов, по-моему, не было раньше, когда я начинал играть. Да, и дождик, кстати, тоже закончился, что очень-очень круто. И после дождя мы можем наблюдать вот такую вот радугу в небе. Так, мне прям интересно даже, да? Давайте сплаваем на этот островок. Там, в принципе, я все собрал. Даже э, черепаший панцирь взял. Или подожди. Подожди. А, черепаший панцирь. Вот что плюхнулось тогда в воду-то, а? Можно, в принципе, сплавать, его забрать, но... Но-но-но-но-но. Давайте сплавим все-таки вот на тот остров. Он выглядит очень таким необычным Я не помню, чтобы раньше Я его здесь видел Это, скорее всего, что-то из нового То, что ввели уже в обновлении Давайте взглянем на этот остров Что у нас здесь интересного Здесь, надеюсь, какой-нибудь рыбы нет Которая меня может на дно утащить Так, ага, вот она, та самая грязь Эта, эта штука маскирует нас вот мы уже и попробовали. Так, тут ее, как видите, большие кучи. Тут только грязь на этом острове и все. Я-то думал, ах ты, я ж устал. Так, давайте врубим магнитофончик. Как у нас быстро побежало. А, нет, а, музыка, она восстанавливает только вот ту крайнюю синюю полоску. А крайняя синяя полоска отвечает за максимальный, так сказать, допустимый уровень выносливости. Так, ну что ж, ничего особенного на этом острове нет. Я так понимаю, тут либо какая-то пещера, либо еще что-то есть. Но критично ничего и никаких ресурсов я здесь не обнаружил. Так, давайте плывем сюда. Плывем уже на этот островок. Я знаю то, что здесь тоже можно где-то поймать черепашку. И сделать из нее вкусное что-нибудь так, ну что ж, смотрим у нас в инвентаре. Сейчас приплывем и посмотрим, там что такое. Вот, то есть вот мы на одном, на одном конце острова сейчас находимся. Это, я так понимаю, южная его часть. Да-да-да, то есть тут тепло, хорошо. Тут опять у нас грязь. Так, ну что ж, насколько я знаю, здесь тоже иногда любят шастать туземцы. Как обычно, я выдохся, у меня выносливость на минимуме, и мне уже надо подумать о каком-нибудь лагере. Так, постоянно хочу нажать на кнопочку, которая отвечает за то, чтобы я а, выпил что-нибудь, а мне это не нужно. Мне нужно сохранять некоторые ресурсы. Так, везде у нас грязь, но это после дождя такое остается. Так, так, так. Смотрим, что у нас здесь. Интересно, следы остаются, Нет. Вроде нет, ничего не остается Так Так, так, так Водопадик Вот эту, интересно, воду можно пить? Кстати, когда у нас был дождь Надо было Набрать воды Поставить специальную Для этого тару Так, вот она, черепашка Ну все, с тобой черепашка так не проканает, как с прошлой Ты уж извиняй, но Как говорится, таковы законы выживания и мне все-таки необходим твой панцирь в обязательном порядке. Вот, не надо сейчас его ни в коем случае никуда выбрасывать. Также нам пригодится твое мясо. Но мясо-то я, по-моему, набрал, да. У нас здесь мясо съедобное, сырое. Так, это у нас что такое сырое мясо? В общем, сырого мясо я набрал, но его надо приготовить, ребятки. А, чтобы приготовить, нужен костер. А Чтобы костер <рассмотр> развести, да... На, на, у нас набегут туземцы То есть они очень любят э, приходить на то, когда мы начинаем дымить Это, так сказать, прям сигнальная штуковина такая основная, которая привлекает и приманивает этих гадов Так, тут у нас черепашка пострадавшая Так, ну что ж... Э, есть надо? Надо. Костер разводим? Думаю, да, потому что ну иначе мы подохнем, а нам это никак не надо. Так, ну что ж, костерчик. Как же нам развести костер? Для этого откроем книгу выживания на буковку Б по умолчанию. И смотрим, ребятки. Так, основ, основы огонь. Это у нас самый обычный костерчик, который мы можем поставить в любом месте. Да, пусть он даже будет вот здесь. Да, пускай пока, пока мы разведем костерчик вот здесь черт нам нужны еще и листья так а чтобы добыть листья надо сбегать в лес так я и знал что чего-то у нас не хватит так а здесь главное не нарваться на туземцев которые здесь постоянно рыщут листья листья я собрал листья да то есть когда мы вот эти вот кусты уничтожаем у нас автоматически собирается листва также и палочки так, вот этот большой куст. Так, все, листья я подобрал. Можно идти уже дальше заниматься костром. Не надо фанатеть. Так, давайте, нам надо сейчас подогреть, потому что мы хотим очень сильно есть. Аккуратнее. Так, есть такое дело. И что теперь? Нам нужно положить сейчас сюда еду. Давайте зажжем. Но этот костер, думаю, много слишком дыма не даст. Слишком он не должен сильно привлекать внимание. Так, на букву R мы меняем. Вот оно у нас мяско, мясо. Пожарим, давайте по максимуму. Я очень сильно хочу есть. Подбавим жарку. Подбавим еще. И все, у меня листья закончились. А, нет, не закончились еще. Главное, ребят, когда разводите костер, не поджигайте им себя. То есть, если мы зайдем в огонь, мы подожжем себя, а это для нас капец как критично. Ну что, как наше мясо поживает? Так, список дел обновлен. И что же, какие у нас там дела? Давайте посмотрим. Так, у нас дневники, я так понимаю, список дел. Где, где, где у нас дела? Вот они, да, у нас дела. Так, найдите и приготовьте еду. Найдите пропавших пассажиров самолета. Найдите Тимми, разбейте лагерь. Так, уже один пункт я сделал из тех из той кучи, которая у меня есть. Вот, и можно покушать уже прямо из костра. Вот так вот это происходит. Хорошо, кстати, мы насытились. Неплохо так мясо заполнило шкалу нашу насыщенности. Так, а если просто взять согретое мясо, можно же как-то его взять? Я вот, например, уже есть не хочу, а как-то забрать его можно? Как же его забрать-то? Если только костер уничтожить, да? Вот так вот мы костер разбиваем. А где наше мясо? Куда разлетелось наше мясо? Нет, вы видели, да, что наше мясо просто в стороны разлетелось. И хрен его знает, где теперь его искать. Ну да, это, конечно же, недоработочка, друзья. Это не очень-то хорошо. Как мне тогда выживать? Я просто хотел... Я помню, что можно вроде его как собирать. И таскать с собой уже съед... ну, приготовленное мясо. Но что-то как-то у меня в этот раз не получилось. Ну, ладно. Надеюсь, что в следующий раз получится. Так, это мы уже разбили. Тут у нас ничего нет. Так, сейчас наша основная задача это выбрать себе место. Выбрать место. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Ну вы, ну, ну, вы поняли, да, друзья? В общем, место нам нужно для того, чтобы где-то уже закрепиться и где-то уже начинать выживать. Вот она водичка. Так, э, листики нам всегда нужны. Вот, кстати, что-что? Э, вот э, листья всегда, ребят, собирайте. Они, по-моему, э, стакаются до бесконечности в инвентаре. Но желательно еще и палки тоже брать. Кстати, а что это? Я... Из палок же можно сделать... Э... Что-то стоящее. Например, вот так я их объединяю и получается копье. Так, а копье, чтобы объединить э, с рюкзаком, мы убираем рюкзак и объединяем с рюкзаком. И ставим на циферку 1. Все. У нас на рюкзак теперь закреплена значит, клавиша 1. Клавиша 1 теперь нам сразу же достает копье. Отлично. Это копье. Так, а вот пить-то здесь нельзя, нельзя, нежелательно. А, вот эту водичку надо сначала Скипятить Черт, а скипятить-то как? У меня даже нет этого самого М -м -м, Черт возьми, а. У меня нет этого М -м -м, Емкости, которая может В себе водичку В себя водичку собирать Ага, а вот это уже интереснее Когда у нас идет дождь Так, как, -как там собрать-то можно? Раз, два Так, а как Как-то же можно собрать вроде я Насколько помню как-то можно, ребят, поставить специальную емкость. Так, давайте нажмем на выживалочку, на выживалочку и посмотрим. Еда, вода. Вот у нас емкость, водосборник. Вот эту штуку мы ставим сюда. Но вода у нас будет собираться достаточно долго. Долго, она не быстро соберется. по-моему, в дождливую погоду а, собирается гораздо быстрее. Поэтому давайте, друзья, ждем. Сейчас у нас легкий дождичек и все это дело должно собраться успеть. Ждем, когда водичка наберется. Потому что прямо отсюда нельзя. Открыто новое животное. Кого-то я еще запалил, но я, если честно, никого не видел. Все, тихонечко здесь находимся. Я думаю, здесь меня незаметно. Даже если кто-то будет пробегать мимо. Давай, водичка, давай. Сколько там тебя уже? Сколько? Я не вижу. Посмотрим. Вот так вот посмотрим. Ага, вижу, на, на дне появилась, Смотрите, капелька воды, да. Можно, нет? Попробовать тоже. Нет, нельзя еще. У меня уже обезвоживание идет. А я не могу. Ну, хотя я могу газировки принять так-то, если что. Заморачиваюсь стою, Но я предпочитаю ее сохранять. Вот эта газировка, она тоже восстанавливает... Ага, это восстанавливает энергию. А для воды как раз-таки у меня ничего и нет, друзья. Так что все правильно мы делаем. У тебя сейчас нет пока возможности. Вот, еще капелька. Еще капелька. Есть такое дело. Да, то есть, друзья, с дождя мы получаем нормальную пресную воду. Которая нам Которая нам поможет Так, вот тут птички летают, да? Можно птичек тоже мочить Так, а лучше их как с копья или, или без копья? Стоять! Стоять, птичка! Стой! Стой, говорю! Да что ж ты? Копье какое кривое, а? Что это было? Вы слышали этот? Этот непонятный звук Я не могу попасть в нее Я не могу попасть в эту птичку Черт, возьми, какая у нас шустрая птичка так что тут вода накопилась, нет? Нет, еще не накопилась. Капец, я задышался даже, а? Птички, птички, птички, стой, стой, стой, стой, стой. Да стой же ты, стой. Стой, гадина. Промазал. Да, не так-то просто поймать птичку, если вы думаете, что это на раз-два. Нет, не так. Аккуратнее. Так, перышки, перышки. Все, от птичек можно собирать перышки, нужно собирать мясо. Так вот я чайка прилетел, чайка жирная у нас чайка. Стоять, достой да же ты! Ага, попалась, лично. Так это что у нас? А это голова. Голова нам меньше всего нужна, меньше всего интересует. Так что там с водичкой-то? У меня я... я помираю уже от жажды. Что там с водичкой? Набралась она, нет? О, да, друзья, есть такое дело. Отлично, мы пополнили запасы жидкости в нашем организме. В общем, пускай эта штука здесь стоит. Ничего такого страшного. Я пойду посмотрю, есть ли на берегу еще черепашка. Потому что э, такая штука, она действительно нужна. Она мне пригодится в ближайшем будущем, э, в любом месте, где бы я ни находился. Так, ну что ж, давайте быстренько пробежимся. Вообще, первые дни... Но по-хорошему, мне на лодке отдыхать не нужно было, потому что через какое-то время туземцы начинают проявлять большую активность, чем зависит от количества пройденных дней. Так, вот здесь я да последний раз видел черепашку. Ну, появится ли здесь еще одна черепашка? Посмотрим. Нам нужно подождать. Это я как в сказке... Сел на берегу моря и жду свою золотую рыбку. И вот она, друзья, появляется из того моря. Да, и сразу веселее, теплее на душе. Я так жду ее с нетерпением. Приманиваю ее. Ну, по... ну подойди же поближе, подойди. Подойди поближе, я тебе дам что-нибудь вкусненького. И тут она только выходит, как я и сразу же трахну по башке. Да что ж ты будешь делать так косяк? Вот только она вышла, на, получай. Через панцирь не пробивается, зараза. Золотая рыбка, ты так мне нужна. Хотя это не рыбка вовсе, друзья. Кто считает, что это не рыбка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я считаю, что это черепаха. Так, ну что ж, снимаем с нее то, что нам нужно. И все-таки я от своей идеи никак не отступлю. Да, ну сейчас бредовая идея, мне кажется, костер разводить во время дождя. Потому что мы, наверное, ничего не сможем развести. Но по-хорошему так-то, если подумать, да? Так, есть. Мы взяли самое главное. Это панцирь. Здесь у нас что? Это монетки. А здесь у нас батарейки. Отлично. Так, камушки. Веревка есть. Сырое мясо можно поджарить. И да, давайте, друзья, выдвигаемся дальше. Пока у нас льет дождь. Да, скипать я, наверное, сейчас по возможности больше не буду. Все это дело. А будем мы... Играть теперь, как говорится, каждый день стабильно Чтобы у нас быстрее времени шло Потому что более быстрое прохождение времени только лишь вредит нам Что у нас быстрее появятся туземцы А мы будем неподготовленные. Почему я пошел на этот холм? А потому что здесь есть специальная травка, которая мне нужна Так, нет, не эта травка Кстати, можно уже скомбинировать вот эту травку вместе вот с этой так, так, так. Или я что-то путаю. Цикорий. Так, что-то не объединяется. А, вот так вот, если мы объединим, что получается? Это что у нас за трава? Так, сильно повышает выносливость. А все-таки для восстановления хпшечки-то я ничего не нашел. И это очень-то плохо, друзья. Есть какая-то еще одна трава. Какой-то цветочек, да, вот, который мы сейчас, возможно, и найдем. Давайте посмотрим здесь. Что-то я прям здесь так в открытую стою. Здесь, кстати, тоже могут бегать эти упыри. Мне сейчас просто везет. Так, где-то здесь, да. Похоже, это то, что я думаю. Нет, ребятки, это... А, да, да, да, точно. Это то, что я думаю. Вот эти все вещи надо отсюда убирать, потому что здесь есть бутылочки, кроме камуш... камушков. Да, вот на таких вот стандартах. Это у нас стандарты упырей. Так они отмечают места, места там, где они пробегают. Это у них как бы точки, где нужно обследовать. Нихрена тебя жизнь-то потрепала, чувак. Я тебя не завидую. Так, тут тряпочки бывают еще. Это тоже очень полезная штуковина. Так, аккуратнее. Смотрим вокруг. Успеваем везде. Так, Нихрена тут даже двое. А что с вами тут они делали, эти упыри? Так, главное успеваем, тряпки подбираем. Потому что тряпки нам нужны. Ну и бутылки тоже по возможности. Так, пока, пока что, пока что. Не очень-то я рационально здесь орудую, но ничего. Нам сейчас все средства хороши. Надо, надо за этот день задаться целью. Так, вот сейчас мы, чтобы сделать. Так, так, так, тряпочка где? Что-то все разлетелось. Так, тихо, тихо, ты не падай, не падай, друг. Не падай, поднимайся. Зря ты туда упал. Черт, как скользко, а? Нет, не смог я обратно дойти. В общем, смотрите, ребят, моя основная задача сейчас... Черт, я уже запыхался. Это построить какое-нибудь убежище. Маломальское какое-нибудь, но построить... Что-то меня прям вообще откинуло далеко. Так, а здесь я смогу забраться, интересно, нет? Давайте попробуем. Так... Как же скользко-то, а! Черт, реально скользко. Нет, я прям чувствую, как я плюхаю здесь. Нет, я здесь не смогу забраться, однозначно. Так, ну я как вижу, у меня уже уровень выносливости теряется. Так, ну что, я так понимаю, надо дальше действовать. Так, вроде упырей нигде не слышно, не видно. На хард сложности как-то еще... Бо бо бой из них становится Так, так, так Давайте все-таки добежим, докуда не добежали Да, я хотел По пути здесь нельзя Вот эти вот а, календулы, если вот с этой комбинировать штукой То получается как раз то, что надо Это лечебная штука, которая восстанавливает здоровье И нам действительно она нужна Хотя бы парочку, да Так, энерг энергетик я сделал Здоровье восстанавливать штуку сделал А вот эта штука, по-моему, малый энергетик, да? То есть мы, если сейчас примем эту травку То у нас будет нормально все с выносливостью Давайте попробуем Вот этот маленький, да, энергетик И сильный энергетик, так Да-да-да, вот, ребят, про что я говорил То есть, видите, у нас шкала выносливости Сейчас на максимуме И мы опять можем дольше бегать Дольше прыгать Тогда собираем все, что Необходимо Так, это что у нас? Это вот красные ягоды Такие лучше пока не есть так, правильно сделал, что замаскировался. Это тебе пригодится. Ну что ж, я смотрю, что у нас второй день уже подходит к концу. А у нас пока нет своего жилища. И это плохо очень. Я вот думаю, если тут у них вот эти все стандарты разрушу, они сейчас сразу сюда прибегут или попозже? У них же тут нет такого, что я что-то разломал. Они прибежали потому, что я разломал. Оповещения вроде как нет, конечно же. Так, так что они точно про это не узнают. А здесь что у нас такое? Здесь тоже кустики, которые мне, в принципе, пока не нужны. Так, ну что у нас тут? А тут у нас еще один сундучок с подгончиком, а тут у нас какая-то одежда. Да-да-да, это, по-моему, потеплее одежда, но только я не знаю, есть ли от этого смысл. А тут у нас место, которое надо взрывать, судя по э, иконке. Так, что я могу сказать? Ну что ж, второй день про прошел, а у меня еще, как говорится, иконь не валялся нигде. Так, туземцы не прибежали, нет? Вроде пока нет никого. Ну что ж, аккуратнее идем дальше. Это что у нас тут такое? А, это грязь. Да, это у нас э, маскировка, которая действительно нам поможет быть незаметными. Аккуратнее. Блин, стемнело уже, а? Стемнело, причем очень-очень жестко. Тут, я насколько помню, есть, э, да, есть спальник. По крайней мере, раньше был. Я не знаю, как сейчас после обновления. И вот эти вот острова вдалеке, да, они появились тоже уже с обновлением. Раньше этого не было. Так, ну что ж, вижу, что тут никого нет. Только дохлые акулы валяются. Давайте спустимся тихонечко. Тихонечко отдышимся. И я думаю, пора бы поспать нам, да. Здесь у нас мини-лагерь. Мини-палаточка, которая, наверное, я надеюсь, что позволит нам поспать. Но я только что недавно говорил, что спать я... Не планирую, чтобы у нас время шло э, стабильно. Но с другой стороны, как я буду в ночи-то заниматься всеми делами, если честно, я не представляю. Да, чем мне нравится форест, так это когда наступает ночь, вот такая начинается херня, что не видно ни хрена. И это еще хорошо, что я на пляже, потому что здесь на пляже еще э, из-за того, что песочек белый, у нас как-то более-менее посветлее, вы видите, да? Туда, если идти, там полная жопа и нам нужна подсветка. Вот она, та самая кастрюля, о которой я давно вам говорил. Так, вот тут у нас есть изолента. И да, друзья, нам можно поспать и можно сохраниться. Так. Так, так. Там что-то у нас еще мигает, светится, я вижу. Это что у нас? А, это бутылочка. Это камушек. Так. Так, я вот думаю, поспать или не поспать. Ну, не знаю даже, если честно. Сохраниться-то я точно сохранюсь. А вот насчет спать, не спать, вот это я не знаю пока. Так, ну что ж, давайте сохраняемся опять-таки на первый слот. Да, давайте на первый слот. Говорится, давайте дальше выживать. Что я могу делать ночью? Да ни хрена. Ничего не могу. Только может быть чай, разве что, если половить. Но у меня мясо, в принципе, есть я опять грязью обмазался я тут уже столько грязи на себя намазал в несколько слоев что блин косметика мне никакая теперь не нужна тихо тихо вроде все тихо и спокойно но черт возьми что же делать ночью то друзья что делать ночью это просто капец ночью бежать в лес это самоубийство тем не нравится атмосфера фореста, что здесь реально, когда ночь ты просто в смятении. Ты не понимаешь, что надо делать. Я, пожалуй, отойду вот туда. Я знаю, там уголочек такой, да, утес. Дохлые акулы валяются. Так я я так понимаю, это промышляют здесь туземцы, наверное, вылавливают их, что ли. Как-то. Но они почему-то даже не разделаны. Или это просто-напросто. Какая-то чума, что их сюда выбрасывает прям такими пачками. Так, да, ну давайте не, не, не отступать от нашей цели. Сколько у нас листьев? Давайте проверим. Так, это у нас семечки. Вот так вот подсвечиваются у нас новые предметы. Они мигают. А сколько у нас листьев? Палок понятно, что хватит. А листьев сколько? 20 листьев. Да, друзья, нам и листьев тоже хватит. Я просто к чему это все рассусоливаю? Что я сейчас хочу развести костер. Я понимаю, что, ребят, вам сейчас темно очень, но у нас хард выживания, и мы выживаем практически э, в самых сложных условиях здесь Зефорост. Я думаю, что минимальный шанс того, что они побегут вот по этому краю, это точно. Поэтому э, давайте-ка мы здесь и сейчас попробуем э, построим, э, точнее, просто раз, разведем костер, да. Костер надо разводить, чтобы просто-напросто не сдохнуть. Так, что мы имеем? Так, черепа. У нас куча черепов насобирали. Так, кассетный плеер нам пока не нужен. Лучше ночью этого не делать, потому что музыка то точно привлечет э, к себе недоброжелательных гостей. Так, вот из этого, из выпивки, лучше ее не употреблять, а лучше делать вот такие вот штуки. Вы, наверное, поняли, да? Это коктейли Молотова. Это будет гораздо лучше, друзья. Так, стой, стой, стой. Ты с ума сошел, что ли? Не надо ничего поджигать. Так. Давайте смотрим, всю выпивку лучше переводить именно сюда Но я вроде как помню, что выпивка также нужна для каких-то других целей Сделаю пока 4 коктейля Молотова На случай, если вдруг будет какая-то атака и придется отбиваться Так, пока что хватит, Харе, так Ну что ж, костер Нам нужен костер, а ночка темная, а ночка длинная Я вижу, что, по-моему, у нас стало светлее Это из-за того, что вышла луна да, друзья, то есть даже ночью у нас, в принципе, бывает немножко посветление, потому что выходит луна. Так, я что хотел-то, собственно? Что я здесь стою? Мне нужен костер. Мне нужен самый простецкий костер. Вот такой. Костер обыкновенный. И я надеюсь, что меня упыри не заметят. Что ты все с этой штукой здесь, а? Убирай ее. Так, убирай свет тоже. Я думаю, костер-то привлечет внимание, но думаю, здесь на углу не особо. Надеюсь. Ну все, с богом, друзья. Так, и мне нужно сейчас пожарить. Все, мясо пожарим. Так, подбавим немножечко жарку. Я думаю, что никто сюда не придет, потому что мы находимся за утесом. И выследить нас не так-то и просто. Но это ведь у нас форест, друзья. Так что здесь может быть всякое. Это же, нереальный, это же нереальная жизнь. Это форест, это игра. Тут может быть всякая. Закономерности бывают разные. Возможно, даже на такой костер прибегут недоброжелательные упыри, которые попытаются... Попытаются так. Я вот не помню, как забирать-то. Так, е это съесть. Все верно? Все верно. А как собрать-то? Ну, например, если я буду сытый и довольный... Вот сейчас я сытый, да, а как мне собрать-то это все дело? Если я передержу, я помню, что это точно дело сгорит. Вот мы опять едим, но как-то собрать же можно это все дело. А, я все понял, друзья. Отсюда с костра а, собрать так не получится. Нужно, можно собирать мясо, только с... Есть специальная такая штука, так все убираем это все дело. Как мы видим, все сразу разлетается, да, от просто наелся, мне это достаточно. Да, вспомнил я, как это здесь делается. Чтобы собирать мясо, нам нужна штука под названием штука для вя вяления мяса. Сушилка, да, то есть вот она нужна именно для того, чтобы вялить мясо. И тогда после этого мы уже сможем его забирать и уже сможем с собой таскать. Здесь же из костра мы его, к сожалению, взять не сможем с собой. Так, ну что ж, у нас ночь. У нас посветлее стало из-за того, что луна взошла. Я думаю, надо этим воспользоваться и уже прогуляться немножечко по лесу. Я надеюсь, мой костер не сильно привлек кого-то. Так, давайте пойдем выбирать местечко. Местечко нам надо выбрать. Какое-нибудь покомфортнее, да, поинтереснее. Так. В темноте вроде бы никого нет. Это я задышался, сам аж испугался. Так, а ему интересно, просто так спать-то нужно здесь или нет? Как это посмотреть? Давайте посмотрим наш справочник. Вот тут у нас данные кое-какие есть. гидратация, здоровье, энергия, запас сил, броня, так, камуфляж у меня 20%. Ну, это из-за того, что я грязью обмазался. Так, дней прожито один, самочувствие, все хорошо, душевное состояние, сила, вес, калорий в день, сожжено. Да, друзья, тут нет такого, чтобы можно, надо было спать в обязательном порядке. Так, тут мы некоторые виды открыли растений. То есть это есть черника овально-листная, есть цикорий. Так, есть еще какие-то, наверное, травы. А, европейский кролик, кардинал. Так, из животных, да, это у нас... Э, дальше у нас идут полярная чайка, черепаха, варан, заяц, беляк. М -м, большая белая акула, друзья, кстати, тоже есть, поэтому надо поосторожнее вот с этими заплывами со всеми, потому что реально можно отхватить. Так, ну и тут у нас какие-то заметки, и тут у нас э, основная инструкция, да, то есть... Третья ступень это у нас так вот две очень похожие ягоды. Ну да, это мы уже разобрали, что есть, тут можно не все подряд. Дальше это, у нас, значит, вторая, это у нас разведение костра и создание жилища. Но по жилищу я пока определился, я пока такими короткими перебежками да, по разным лагерям шатаюсь. И в принципе у меня неплохо это даже спасает. Так, ну что ж, мне бы сейчас вот углубиться в лес, но... Этого делать, это делать проблематично, потому что ни хрена не видно, друзья. Если бегать с факелом, вот там, видите, вот это уже не к добру. Вот этот чувак с факелом, это тот чувак, который может нас обнаружить. И я так думаю, что он бежит именно туда, где был костер. Тихо, чувак, там никого не было, нет. Тихо, тихо, нет никого, нет никого. Нет никого, друзья, вы никого не видите Да это нет, это не я Черт возьми Вот почему он идет за мной, вот в наглую Пошел вон отсюда уже иди в другую сторону Нет здесь никого Вот это уже чувак такой Я бы сказал на позитиве Только почему он идет за мной Я ведь не создаю никакого здесь шума Чуваки, идите вон отсюда Я вас не хочу видеть Так, чувак, не надо, не надо не надо так резко. Не надо. Зачем то так резко? Давайте идите, гуляйте куда-нибудь своей дорогой. Я вас не трогаю, вы меня тоже не трогайте. Все, давайте идите. Вот он специально выбежал, да, на то, чтобы посмотреть, что там за костер такой горит. И, и ведь они меня... Тихо, тихо. Не надо кричать. Да не надо кричать. Тихо, тихо. Вы чё какие резкие, а? Так, пора, по-моему, драпать отсюда. Они, походу, меня обнаружили. И теперь пытаются догнать. Я сейчас ведь музыку включу, будете меня преследовать. И они ведь преследуют, гады такие. До сих пор. Тихо. Я надеюсь, что здесь я не заметен. Я, помог... я смогу от них улизнуть. Да, если честно, это полная жопа. Шастать по такому лесу. Я хотя бы отдохну. Когда там уже утро. Они меня преследуют. Где они? Я их не вижу. Я вообще никого не вижу. Черт возьми. Эта ночь просто пожирает меня изнутри. Мне сейчас очень опасно связываться с такими типами. Что меня могут просто-напросто захреначить. Кто-то меня видит. Кто-то меня очень сильно видит. Хорошо, что я еще в маскировке, да? Если бы я был не в маскировке, меня бы... Что это за крики странные такие? Кто это так воет? А вот это знаете почему произошло? Потому что а, на дым костра выслали именно разведгруппу. Именно, видите ли, как, с каким он упорством и рвением шел в ту сторону, где был костер. Это вот именно потому, друзья Не иначе Кто там каркает специально еще А, тихо, да что ж такое-то, а Это всего лишь птичка была, друзья Черт, черт, черт Вот что ты меня преследуешь постоянно, а? Иди нахрен отсюда, чайка гребаная Получила? Так, уга, ура, да рассвет, да, друзья, рассвет Я вижу Я теперь хорошо вижу Ну и где эти упыри? Они по-любому где-то шастают теперь. Так, и пришли они из леса. Так, ну что, друзья, рассвет. Это рассвет. Выхода нет. Надо искать место для уже своего, так сказать, основного жилища. И чтобы это место было более-менее нормальным. Нормальным. Да, то есть более-менее комфортным. Да, то есть надо, чтобы рядышком был водоем обязательно. А мы уже за ночь, то я смотрю, проголодались, так нехило. Ну что ж, вот тут место, в принципе, ничего такое, да, это где я был. Тут, кстати, и водичка накопилась еще, да. То есть вот полезность этих штук. То что мы в прошлый раз установили, мы это все дело оставили, и теперь мы сможем спокойненько отсюда попить, мы еще раз, при желании, что это за ветер такой, сюда можем прийти и попить, но оно потом испарится, да. Вода здесь тоже испаряется. Так. Давайте смотрим дальше. Это был. Так, предлагаю построить свое жилище возле воды по одной простой причине. По такой причине, что нам будет куда отступить в случае чего. Мы можем сделать плод и если что, то можем вот туда вот плавать на тот остров в качестве, так сказать, максимально быстрого отступления. Да, да, да. Я все пытаюсь решить, где лучше свое жилище оформить. Если мы будем в лесу, нас со всех сторон будут окружать эти монстры. А если мы построимся где-то на берегу, то будет круто тем, что. Ну, у нас просто будет возможность отступить куда-нибудь, допустим, в лес. Так, так, так. А с другой стороны, хорошо, когда много очень леса. Хорошо это тем, что мы сможем построить практически любое жилище. Так, ну что ж, ладненько дальше продолжаем находим здесь еще цветочки куча цветочков прям вообще хватит мне уже цветочков чтобы хорошо было бы найти какое нибудь алое. это второй ингредиент для создания зелья здоровья так да то есть конечно же круто было бы если бы было очень много дерева вокруг всегда бэмби привет Привет, олень. Ты же корм. Да что ж ты стоишь-то, не убегаешь, а? Из тебя получится очень хороший корм. Тихо. Вы меня не видели. Я этого заберу, по-моему, типа. Вы уж меня не обессудьте, но я его забираю. Это мясо. И не надо тут кричать. Это моя добыча. Но, я так понимаю, меня заметили. Меня заметили типы. Да, я немножко здесь пошумел, но куда деваться? Так. Я вижу там лагерь. Так. Кто-то здесь шарится. Кто здесь шарится? Кто-то здесь шарится. Кто-то меня преследует, друзья. Эти типы умеют залазить еще на деревья. И оттуда вести наблюдение. Сейчас меня постоянно кто-то... Кто-то преследует. Кто-то сейчас положил на меня глаз и постоянно преследует. Вот тут, кстати, ребят, место неплохое. Но здесь... Со всех сторон лес. Тут у нас очень много трупов. Тут просто кого-то расчленили, расхреначили целый лагерь, короче. Здесь у нас что... Хорошо, здесь есть всегда стрелы, которые после каждого сохранения обновляются. Здесь, в принципе, неплохо было бы. Да, здесь еще есть кастрюля, здесь есть старое костровище. Здесь очень много всего. Да, то есть, вот тут даже какой-то дневничок, по-моему, есть. Очень много денег. Деньги мы будем использовать для растопки. Так, но но но но но так, палочка. Палочка. Но здесь самое такое место, что здесь будет постоянно давление, да? Тут мы просто будем охреневать. То есть, когда у нас враги будут налетать, мы тут реально охренеем. Ну и лагерь здесь надо строить, соответственно, очень сильно укрепленный со всех сторон. Что это там такое? Кто-то постоянно меня, похоже, пасет. У меня такое предчувствие что кто-то меня постоянно пасет в этом лесу. Так. Кто-то постоянно... Кто-то прицепился и кто-то постоянно меня контролирует. Так, ну ладно. Где-то я здесь видел вот такое местечко. Тихо. Да что ж ты никак не отстанешь от меня, гад такой, а? Тихо-тихо! Вы что, совсем охренели, что ли, э? Аккуратней. Что это было? Не надо так орать. Вообще дичали, что ли? Отвалите от меня. Да. Жестко они, конечно, здесь дамажат. Место хорошее, но, как мы видим, уже... Ä, можно так сказать, занято. Поэтому я и хочу сделать ä, неприметным свое жилище. Чтобы никакая шваль ä, не смогла туда... Пройти. А здесь, как мы видим, уже начинается, то есть. Ну да ладно. Возле воды или не возле воды? Так, немножко отдышались, немножечко мы, немножко от, вроде от нас отстали. Но это не точная информация, друзья. Так, предлагаю немножко залечить раны. Мы тут сделали лечебный отвар. Так, все, вот у нас полоска восстанавливается. Также можно залечить свою энергию, да? Так, ну что ж, предложение все-таки в силе. М, начать строиться где-нибудь на берегу все-таки, да? Чтобы была возможность отступления куда-нибудь на... Да, то есть тут был бы хороший очень м, обзор. Мы могли бы бегать туда... В лес за стрелами, если что, да? И тут реально, ну, вот если мы здесь построим, то... Можно было вот это сооружение использовать как вышку. Я так понимаю, сюда можно залезть. И вот эту штуку, я насколько понимаю, ее просто разрушить никак нельзя будет. Вот так вот это делается. То есть мы вот так заползаем. И все. И отсюда можно будет постреливать, да? Здесь у нас есть чайки. Здесь у нас есть просто охрененный берег. Наверняка здесь есть черепахи. Мы можем здесь дождевую воду собирать. Единственный нюанс то, что нам придется из леса сюда таскать огромное количество дерева, да, то есть, но зато мы можем здесь сделать плод и в случае чего отплывать на нем по разным вот этим местам. Да, то есть, такое место вроде как нормальное, но-но-но-но-но. Есть свои нюансы у него. Ну что ж, давайте спускаемся. Так, чтобы быстро спуститься, можно нажать. Ох, осторожней Аккуратнее Это я вообще просто отцепил Сейчас надо, кстати, потренироваться Так, так, так Надо потренироваться, потому что тебе это пригодится Ну это я просто спрыгиваю Так нельзя делать, потому что в пещерах Мы так просто-напросто разобьем себе башку Так Как быстро слазить-то? Как-то он умеет быстро спускаться просто разом это вот он заползает А спускаться быстро как? Что это за звуки такие странные? А, все, на shift удерживаем и спускаемся быстро Все понятно Так, тут если у нас черепашки? Нет никого Зато есть куча чаек Ну, пространство здесь открытое Да, ну, это не знаете, что здесь круто Так, секундочку Итак, ну да, решено все-таки, а с моря точно никто не придет, и у нас как минимум будет одна сторона нападения всяких разных упырей. Это или оттуда, или отсюда. И хорошо тем, что просматриваемая территория, здесь можно делать спокойно лагерь, здесь мы отгородим как следует, да, все это дело. И у нас будет вышка, с которой мы сможем настреливать. Я думаю, это самое, там, самолет. Вы видите, это вдалеке самолет, друзья. По-моему, такого раньше не было ни хрена. Вот там вдалеке самолет летит. Черт возьми, как же его привлечь-то? Разлетали здесь, а? Итак, да, давайте все-таки я сделаю сейчас здесь а, наш, а, так сказать, оплот, который нас будет, а, нам будет осуществлять грамотное выживание в дальнейшем. И уже потом будем строить, вывозя лес вот оттуда, вот, да, именно сюда. И здесь будем выстраивать нашу первую базу. Так, давайте здесь накидаем по-быстренькому, для того, чтобы засейвиться наше первое временное убежище, а можно даже вот такое охотничье укрытие, и уже эм, обоснуемся именно здесь, возле вот этой вот вышки. В процессе, конечно, я, возможно, его даже снесу и построю еще что-то другое, да. но пока у нас будет временное убежище, мы его поставим вот здесь вот на пляжу. Вот возле этого камушка прям-таки. Вот сюда вот, да, давайте поставим его. Вот, чтобы нам было здесь грамотно, комфортно, удобно и вообще, и в целом. Так, ну что ж, давай, ставьте уже. Ну ставьте, ну что ты в самом деле. Сколько можно тебя ставить-то уже? Давай, давай, давай. Во! Сейчас я по-быстрому постараюсь нарубить. Да, пускай оно у нас будет здесь временное. Ну, точнее, это уже не временное, а в этом спокойно мы можем жить. Вот, сейчас я постараюсь по-быстренькому натаскать сюда необходимого дерева и уже будем начинать именно отсюда плясать то есть с этого места вот так вот листочки пошли палочки кругом все да я все-таки решил именно будет это хорошо тем что но ну, в лесу нас со всех сторон будут атаковать а здесь у нас только лишь с нескольких потому что насколько я понимаю у вот этих вот а, говнарей которые здесь бегают у них всего лишь на несколько вариантов Подхода, то есть они по воде, по-моему, насколько я знаю, бегать-то и не могут нифига. Так, что-то у меня, я смотрю, энергия закончилась. Не включить ли мне мафан? Так, давайте-ка уже займемся вырубкой леса глобальной. То есть вот таким вот образом нам нужно сейчас как минимум два дерева, потому что наше убежище состоит из двух деревьев. Сразу же расхреначим два дерева. Да не сюда ты падаешь, давай в другую сторону. Чтобы мне было ближе таскать. тарас раз... Придется пошуметь уж. Кто там не согласен, вы уж извиняйте. Но мне необходимо, друзья, пошуметь. Потому что это от этого зависит... Да блин, я устал опять. Я... Капец какой-то просто так. Надо бы принять что-нибудь. Нечего принимать. Можем по-быстренькому э, скрафтить что-нибудь. Вот так вот, да. Вот так вот, друзья, это делается. Так, ну что ж, давайте попробуем в одну сторону это все дело свалить. Чтобы нам было поближе, поближе к берегу. Так, так, так. С этой стороны рубим. Значит, дерево должно пойти туда. Нет, нет, нет. Да, падай в другую сторону. а Падай. Вот да. Можно вот так подталкивать. Но это все равно не то. Так, ну что ж. Давайте натаскаем. Деревяшечек мы на, нарубили. Там теперь нам надо их натаскать. К нашему временному убежищу. Да, да, да. Которое потом в процессе станет постоянным. Так, готово. Камешки, да, нужны еще? Парочка штучек по пути собираем. Две ходочки нам надо еще сделать. Я надеюсь, за это время нас говняки никакие не выцепят нигде. Но я думаю, патруль-то они уже точно. Патруль они точно уже отправили. Да, то есть, вот и лес будем увозить отсюда. Я потом в процессе сделаю какие-нибудь тачечки, которые здесь есть, да? Из, из палок, из, из говна и палок, короче. И будем уже потихоньку вывозить. Черт, наш персонаж устает. Надо работать и развивать его выносливость. чтобы он у нас меньше уставал. Так, сколько еще надо? Еще 4 7. Блин, похоже, еще два раза придется бежать. Но ничего, давайте, давайте. Не надо ни в коем случае останавливаться. Так, палочки, палочки нам нужны. Точнее, не палочки, а камушки. Камушки у нас по максимуму. Так, еще берем. Вот эти пеньки, кстати, тоже можно убирать, я насколько помню. Вроде бы. Так, так. Еще должны быть палки. Я же два. А, вот там еще вдалеке, да, все понял. М -м можем только две штуки таскать за раз. Ну, потому что, извините, такие бревна таскать. Э, это уже, мне кажется, нехило получается. Так, и еще разочек. Так, а что у меня с камушками-то? Я что, все, что ли, уже потратил? Ну да, камуш... камушки у нас тут уже, в, так сказать, в достаточном количестве. Так, так, так. Вот еще пара бревен, и будет нормально. Так, я же вроде два дерева срубил. Ага, вот еще одно бревно. Вижу, вижу. Опять устал, друзья. Ну что ж такое-то, а? Опять я устал. Так, давайте по пути нарубим. Ага, у нас по максимуму. Веток у нас уже по максимуму. Так, забираем. Это тоже забираем. И у нас еще остается одно вот это полено, бревно. Но это я уже на потом. Да, и здесь, что хорошо, тут сразу будет видно. Тут не надо в кустах кого-то выцеливать, высматривать. Мы просто возьмем отсюда и будем выбегать на дела на наши... Точно? Все очень грамотно сделаем. Так, так, так, погнали, погнали. Не стоим, не стоим. Ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас, собственно, форс, вот такое выживание. Так, я пока это все дело сюда положу. Правда, я не знаю, исчезнет это или нет, но, скорее всего, исчезнет при загрузке, э, допустим, следующей сессии. Вот так, собственно, мы здесь и делаем. Привет, чайка. Делаем выживание. Насколько оно будет... Э, в долгом, ребятки, зависит только от вас. Пожалуйста, пишите свои комментарии, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Стоит мне дальше продолжать или нет. Зависит целиком и полностью, друзья, от вас, как вообще вам зайдет эта игрушечка. Мне лично выживалки вообще нравятся, я от них кайфую и балдею. И, а Форест в этом плане является самой такой пока что хардкорной и охренительный. Ну что ж, ребятки, жду ваших комментариев. Пишите, как говорится... Побольше активности, побольше лайков. Я так пойму, что дальше стоит ли мне выживать или нет. Ну а на сегодня все. Играйте, ребят, в самые лучшие игры. Всем приятного геймплея!